Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games, и мы продолжаем Long Dark. Uh, да, я даже не помню, где мы остались. А, мы подрались со всеми жителями этого леса, и сейчас нам предстоит убежать от медведя. Каким образом, я не знаю, не понимаю вообще. Надо как-то от него бежать. А где мы? А, я хотел дойти до Седова. Как до сюда дойти без а, того, чтобы получить звездилю от медведя, я понятия не имею. Медведя, по-моему, поймала где-то здесь. Правильно? Надо как-то это все дело обойти тогда. Так, я не знаю. У меня, короче, блин, что только не происходит. У меня собаки рвут на заднем плане, у меня, походу, с реброй... Ребра болят, да? У меня ребра болят? Да, ребра. Так, а мы же про проводили в вроде лечение. Вот, блин, вот стоило врубить запись, начинаются оры на заднем плане. Вот так вот всегда. Вот сейчас вот, пока училась, тишина была гробовейшая. Запускаю запись, начинаются оры, визги, писки. И все в этом. А я же, по-моему, накладывала, да? Нет? Я же вроде накладывала. Сейчас. Давайте еще. Мне не жалко. На, на тебе. В смысле, ящик? За вас затоп... затопталось <смех> <смех> ящик использовать. <смех> да, мы чуть не сыграли в ящик мне с этим лосем, блин. Но я не знаю. Хорошо, давай еще раз. Ну да, бегать мы много теперь не можем. На нас еще тут медведь нападает. Блин, а обойти никак. Ну как? Идите нахрен! Вы прихерели? Так, подождите, у меня... А, нету. Да Бр... стоп, подождите. Бежит же ведь тварь! Откуда вы взялись, твари? Бонючие, суки, где? Ну началось! Я только играть села, вы что делаете? У меня стримы отменяются, а вы меня жрать идете! А... Я вас сейчас. Я сейчас кому-нибудь башку на! Лежать! Один лежит! Следующий! Я из лука вас всех порву! Ах, Значит... а, сука! Цепанул меня! А ну-ка верни, тварь! Стрелу верни! Сука! Где ты, скотина? Вот он бегает, бегает! Иди сюда! Иди сюда, подонок! Иди сюда, скотина лохматая! Давай, ну, ну! Чего сукуешь? Вот, вро -вро вроде.. Сука! А! Иди сюда, тварь лохмада! Где? Где он? Я его не вижу! Вот он, вот он, вот он. Ну давай, давай, иди сюда! Иди, один на один! Ты как меня схватил? ВЕРНИСЬ! И стреловой ВЕРНИ, ТВАРЬ ПОГАНАЯ! Скотина мерзкая! Она с едой чё? Блин, а я же и даже набрать жрачки не могу! Сука, они меня покусали! И насколько а, цу -цу! А, Зачем вам моя шапка не нравится? Вроде за руки кусала, пострадала шапка. на носочке я по-моему просто не чинил. Блин, тут суки, штаны меня потрепали! НЕРВЫ ПОТРЕПАЛИ! Свари. Что, все, у тебя больше ничего нету. Ступки. Падлы. Ну, зато я знаю то, что с одного выстрела их можно теперь убивать. Отлично. Стрелу мой вернит. Падла лохматая. Котина. Где я вообще? Куда я иду? Ну, можно попробовать. Я, я не знаю, как мне дойти, дойти блин, до туда. Ну... Так я не могу пройти У меня не получается он... Там подъем Подъем он не идет А с едой что у меня кстати Я же еду хотел посмотреть Я с сырой Отлично ну, Что-то есть Что-то не очень Как выживать будем Я не знаю Топить снег Разводить костры Как-то так ну, у меня, да, у меня ужасно тяжелый февраль. Тяжелые гребаные волки. Тяжелые грёбаные волки, тяжелая зима, тяжелое вообще все. И обучение сейчас опять тяжело пошло, вообще все тяжелые работу учеба, все, и видосики, и все это надо снимать, и все это надо делать. Я не знаю, как это все успевает. Мне бы просто. Так. Буду отрываться на волках. Где эти твари поганые? Мне главное опять на медведей не нарваться, как в прошлый раз. Волки тут вообще, они что-то озверели. Окончательно, мне кажется, нет? Так, я хотя. Не понял. Не понял, прикольно. Упадем туда. Стрел у нас немного. Там две штучки, по-моему, всего лишь. Я вот сейчас подумаю, может на оленя поохотиться. Да -мо! Да -мое! Ну что ж такое? Игру, блин, не успела начать, прям волки набросились, олени тут бегают, карта кривая, иду не туда, вообще все не то! Все не так все не то. Оружие нет, ничего нет, блин, как жить, не знаю! Медведи тут где-то топчется. Пойдем вот так вот, в обход. Вот так вот попробуем. Где-то тут эта тварь ходит. где-то тут меня жрал. Я точно помню. Не греми своими кастрюльками. Прижми их как-нибудь. Я не знаю уж. Кто то шумит тут по полной. Так, вроде нормально. Идем, запись все идет. Все хорошо. Кроме того, что меня же в опять пожрали, твари вонючие. Тут тупик. Тут прохода нет. Идите нахрен, короче. Просто идите нахрен. Как пройти сюда? Я не знаю. Я просто даже не представляю. Вот тут вот завал! Почему тут нету? Нет, я больно рисую, что тут завал! Да что ж такое? Я спокойно. Туда я не пойду, там медведь. Пойду туда наверх. Попробую через верх. А вот тут тут вот как-нибудь обойти нельзя. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Проверка, проверка, проверка. Нет, тут, тут наверное, нельзя. Ну, опять вот этот, этот адский подъем. Там только Платва сможет туда забежать. Или там кони Скайрима. Да. Тут, тут, нам, про смертным, там делать нечего. Чуваку, который там, я не знаю, на ровном месте может себе ногу вывихнуть, как бы, там вообще нет. Это просто досвидос. Ну, давайте попробуем обойти с другой стороны. Хорошо. Хорошо, давайте попробуем. Как он вообще... Чувак туда вообще пробрался. Скажите мне, там же чувак у нас, да, получается, лежит? А вот тут мы не сможем никак пройти? Тут что у нас? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, ты сохраняшка прошла. Внезапненько. Я слушаю, там волков. Идите нахрен волк? Так, нет, тут, тут обойти нет, он не идет. Он просто не идет. Так, тут пещера. А может, тут были? Да, может, тут были. Тихо, я тебя сейчас натяну. А, а сколько? 60%. Подождите. А... А... По -по -по -по... А... а... Заблудилась, потерялась. Ай-яй-яй. Так, 28. Вот. Действие разрядить. У нас нету этой херни. И вот этот, короче, ружо нам надо выкинуть. Подождите, это стрела. Стрел я уже плохо. Она уже будет как-то криво лететь. Или не убивать с первого раза, я так понимаю, да? Так это мы бросаем. Что я вам могу сказать? Так и этот лук. А, это вообще в общем две стрелы у всех, да? И этот лук тоже выбрасываем нахрен. Он нам не нужен. Не? Нужен. Так, это мы пока оставляем. Если что, мы можем его подрать. Пока что у нас 33 килограмма мяса. Ну, неплохо, неплохо. Так. А с ружом у нас что, сколько патронов? Один патрон! Замечательно! Это что, камень? Прекрасно. Так, мы тут были... И, И тут ничего стран. интересного. Чтобы попить, чтобы попить, чтобы попить, чтобы тебе действительно попить. Ах. Допивай! Тут остатки последние, давай Ну, давай еще заодно пожрем. Все, насытился, напился, наелся. теперь отстань от меня. Ты отметил? Пещера Я отметил, молодец. Ладно Проходим дальше Сейчас попытаемся обогнуть это все, конечно Но я ничего не обещаю Знаю эту гребаную игру Тут какой-то заходик есть Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну, -ка, ну, -ка, ну, -ка, ну -ка. Заходи к пещере, да? стоп пудово, да Я тут уже была в прошлой серии, кажется Как раз заруливала туда Там ничего интересного не было Ну пойдемте, пойдемте дальше Пойдемте, пойдемте, а что бы и нет Посмотрим, что дальше У меня такой состояние, мне хочется все бросить и лечь спать Такая степень усталости Хочется все бросить и лечь спать Все, просто вот Там дорога, кстати Может, надо было Каким-то по дороге пройти Может, дорога мне дала бы Вот это вот, я не знаю, какой-нибудь там Обход, проход, еще что-нибудь Ведь дорога ведь туда идет она где-то тут, тут, тут растворяется. Ну, ладно, давайте сейчас попробуем все-таки вот тут вот пройти. Ну, как обычно. Попробуем, попробуем, попробуем, попробуем. Попробуем все, короче. Про... Попробуем, не получится, ну, его нахрен пойдем по дороге. Ну, в жопу, это все. Ага, ага, ага. Не сломайся, ничего, тем умоляю. О, волк, кстати, лежит волк. Его, кстати, можно подрать на мясо. Подрать? Нет, нельзя его подрать на мясо. У нас... А что у нас ä, с огнем? Ну, живем? Живем. Я вас обрадую. Мы живем. Пока что живем. У нас падает просто температура потихонечку. правильно правильно босси, тварь. Я не знаю, ты там с факелом или со, со стрелой в глазу. Ну, короче, беги. Так, смотрите-ка, мы обходим вроде бы, вроде бы. Но это пока что. Пока что мы идем. Как далеко нас это все говно заведет, я не знаю. Я не знаю, сможем ли мы туда вот наверх пробраться. Это что, это еще одна дорога ли мне, или мне кажется? Наверное, мне кажется. Аллея. Ну, оленья, кстати, можно будет как-нибудь завалить. Чисто мясо. Мя мясо поесть. Чисто поесть мясо. Я даже не знаю. Так. Что дальше? Ну вот мы все обходим, обходим. нелось? Нелось. Олень. Олень, это нормально. А там что, чуть там такое? Подойдем поближе, я гляну хотя бы, что это такое. Тут просто такое, что-то все валяется, как-то все некрасиво. Это что-то, это, это, это просто, просто деревья лежат, да, и ничего особенного. Ну ладно, пойдем дальше. Так, проходим туда, по идее, по идее, по карте проход есть. Но, как мы уже все прекрасно знаем, карта это, ну, такой себе верить карте не стоит. Проще самому ходить. Все это дело обходить. Ну, смотрите, ну, мы вроде идем. Мы вроде даже движемся. Бля. <мыл> ну <Нам> <Carne%. мыл> <мыл> <Нам> <мыл> мы же, туда надо. Да, вот, видимо, по этой вот дороге нам туда и надо. Ну, давайте спускать потихонечку сейчас. Эть! А, да, Мы справились Так, ну тут везде деревья валяются Что-то тут какой-то вообще-то трешачок был Что тут случилось? Я надеюсь, тут нигде никаких мин нету Я не подорвусь случайно Так, ну вроде ничего такого особенного Ладно, идем дальше пока Гуляем Смотрим на окружающую нас природу Мертвую деваться мины да детка это то чего нам не хватало мины это много объясняет ой нам еще и туда Ладно, идем по дороге. Час как бы сворачивать это вот такой себе событие. Идите нахрен! Нахрен! Ну давайте, первый пошел. Первый, давай. Давай. Самый смелый. Кто из вас? Так. Э Бери, бери, бери! Нет! Уходи! Уходи, тварь! Уходи, тварь! Стука! Куснули! Куснули! Ах ты же, блядь! В голову жить попала. Это, наверное, та поломанная стрела, да? Следующий! Вот так вот, поняли? Всем досталось! Прям в влобежься, как красиво-то, а! Так, бежит. Поджигай, поджигай, поджигай, поджигай. Пошел он! Мне больше нечем защищаться. Mm. Эх. Мне больше, не, мне, мне, мне больше ничего защищаться, у меня больше ничего нету. У меня только одна стрела осталась. И все, Алис, гуд фанера фикус. Да, это все по дороге, это обход, все как обычно. Что отсюда, Шел вон. Давай вале, вале, вале! Вали! Пока не наваляла! Так, нам сюда. У меня все, у меня все кончилось. Мне бы револьвер найти на самом деле. И это было бы просто прекрасно. Я надеюсь, сейчас мы дойдем чувака. У, Starting, у него там будут, я не знаю, там потрошки какие-нибудь, что-нибудь интересного. какой нибудь оружка. Потрошки. Оружка, потрошки. Что-нибудь, чем-нибудь, чем можно почистить еще ружь, оружие наше. Так, это мы где? Это мы вот... Вон там вороны летают. Это значит, что где-то есть Get рядом. Не чувствую. Ну, стоп, нормально. Сейчас все почувствуешь. Мы в, э, про... в ущели каком-то. Все нормально. Твою мать. Мы в ущели, зашибись. Я не там опять, да? Твою ж налево ж мать, то Как добраться -то до этого чувака? Вы что делаете? Алло! О! Замороженный труп. Я надеюсь, это он, пожалуйста. Забирай. Забир... И что это все? И ради этого я сюда перлась? Не то. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. меня тут наушники мои висят. сейчас Извините, извините я в них запуталась. Я сейчас, подождите. Я в них запуталась. Реально запуталась. Прям такая, опку. Как Как-то, я не знаю, это очень странно получилось. Внезапно. Так, ладно, значит, выходим оттуда. Наверное, нам не сюда. Наверное, нам как-то дальше в обход. Нет? Так, возвращаемся. Я не знаю, я не знаю. Меня это все задолбало. Меня задолбала эта игра. Меня задолбало то, что в ней постоянно все нужно обходить. Мне задолбало то, что все в этой игре находится в разных уголках этой земли. А еще я очень хорошо ощущаю, как в ней растет сложность. У меня осталась одна стрела, и тут постоянно вот эти вот, блин, стаи волков на меня нападают. А я как бы... А я как бы все. А я как бы кончился. Как мне дойти дай или нам все-таки сюда надо было, нет? Опа-опа-опа. Вдруг опа, опа. у меня получше сейчас как-нибудь забраться туда. Ну, смотрите, вроде бы куда-то, да, и забрались. Другой вопрос, как спускаться. Так. Может, мужик спасался? Ать! Спокойно. Так, ну, судя по всему, это где-то здесь. Пошли вон, твари лохматые. парам пам, -пам. Я что-то вообще... Я без понятия, куда, что, как. Но он тут вроде забирается куда-то. Если потихонечку, как-то потихонечку, вроде даже куда-то лезет. Вроде даже куда-то забирается. Туда нет. Туда не забирается. Ну ладно. Я не представляю просто, куда мне лезть, куда идти, так туда, опять туда, ладно. Сейчас подумаем, конечно, тут сейчас вот походим по вдруг и там куда-нибудь да заберемся внезапно. Ну-ка, вот сейчас вот по этой вот штучке попробуем забраться. А -а -а, она и никуда не ведет, да? Внезапно так, неожиданно. Ну да. Обманка. Главное не навернуться теперь. А игра тут что-то все сохраняет и сохраняет, кстати. а птичках. Это я откуда? я отсюда спрыгнула? Так, не умирай. Не умирай, Маккензи. А, все, вот тут я уже не заберусь. Твою же мать. Тихо, тихо. Игра, не вздумай меня сохранять, где-то где где где где здесь. Так, скалолаз, -мо. Тихо, тихо. Да-да-да. Ну ты почти как плотва, я тебя поздравляю. Так, вот тут вот, вот, мы вот так вот можем спуститься аккуратненько. Мы живы, мы живы. Однако мы живы. Я вас с этим поздравляю. И предлагаю снова опять туда куда-нибудь забраться твари ходят, смотрите, он следы от них, бегают тут скотины. Так, ну-ка, пробуем еще раз забраться. Я просто не понимаю, тут можно взобраться или нельзя забраться? Так что вроде бы, как бы он туда лезет. А, это я снова, да? Все, это откуда я спускал? Все, я поняла, поняла, поняла. Я туда же, туда же и забралась. Так, а, хорошо, давайте пройдемся. Ну, блин, там бессмысленно ходить. А где как? Еще ну, то вообще, вообще. Я что-то вообще, то вообще. Может это где-то там внизу? Может там что-то в нам нужно? Внезапно. Внезапная мысль. Так, ну давай. где я там спускался ну тут вот где-то да Оп! давай господи Маккензи прекрати давай поднимайся нормально уже спокойно так мы кстати замерзли замерзли мы кстати уже пипец как дорога уходит куда-то туда кстати дальше Наверное, она идет как-то вот так вот, да? А, вот сюда она идет, эта дорога. Туда. Аж... Слушай, Маккензи, ты вот сейчас по таким скалам лазил? Я думаю, ты должен был вспотеть просто. Я вообще, я не понимаю. Меня это прям раздражает и бесит, когда вот тебе точка стоит, и ты не можешь до нее добраться, потому что тут ты не догоняешь. Как? Как? Попробуем э, пройти вон там, вот, может там пещера какая-то. Не знаю. Ты вот ходишь полдня, тут полдня ты добираешься до этой точки, еще полдня ищешь в нее вход, блин, мать ее. Я не знаю, я просто не знаю. Моя непонимать. Как добраться до до этого? Сейчас я еще не хватало мне подорваться где-нибудь так бабах, ну чё. Так, гуляем по ущелью. Все прикольно, все прекрасно. Еще и метель началась. Это вообще шикарно. Тут продувать вообще не должно, по идее. А может быть, кстати, вот это вот такой вот обход, -об блин? А? А? Как вы думаете? Mm -hmm. Проверить. Mm -hmm. ещё, ещё, Я тебе сейчас позеваю, блин. Я тебе сейчас позеваю. Не зевает он тут ходит Посмотрите на него Ну-ка, Макин, соберись Соберись Мы сейчас с тобой будем куда-то лезть Я так чувствую, наверное, надеюсь В смысле, капта Сейчас, подождите Подождите Это достаточно высокая точка. Задолбали! Козлы. Как же так же, шеф. Ну, пойдем обратно в пещеру. Сейчас тут где-нибудь сядем, разведем костерчик, блин. Я страдаю в этой игре я просто страдаю так сейчас знаете, что мы сделаем мы Носи. Так, наденем шапку во первых во первых мы наденем шапку во вторых нам надо куда-то выбраться отсюда или тут где-нибудь сосесть завести костер А мы, кстати.. что какой-то А, это дурака. Ну да, да, да, да, да. Как раз для меня. Там же пещерка какая-то есть. Можно, кстати, до нее дойти, попробовать там за... заночевать. Хотя зная, блин, эту игру. Наш костер быстро потухнет. Блин, нам же ведь нужно еще и побольше натопить воды. Воды. Надо больше воды. Сколько я тут уже брожу? Почти полчаса брожу. Нормально. А чоп, собственно, и нет. Тут все-таки, да, видимо, надо как-то забираться. А, в регионе появился агрессивный волк. А, это пещеру агрессивного волка найти. А то есть я пошла на агрессивного волка с одной стрелой. а а, -а, -а. <мым aquarium> Кто молодец? Кто молодец? Кто пошел на агрессивного волка с одной стрелой? Кто пошел на агрессивного волка с одной стрелой? Кто пошел на агрессивного волка с одной стрелой? А? Твою мать, сука! Встретились два одиночества. Кто пошел на агрессивного волка этот? А? Разбежались по разным углам с агрессивным волком. Да ладно! Ладно. Это я такой лошара. Это я такой лошара. Давайте осмотрим пещеру агрессивного волка. Там тут нужно спать, поэтому я буду тебя бить, я не знаю, топорами, всем чем угодно. Это ты, да? Это ты, скотина. Э, подожди! В смысле? Где моя стрела? Стоп. Отличный агрессивный волк, мне нравится. Агрессивный волк, блин. Нашелся мне тут агрессивный волк, ё-моё. Мы с ним тоже разбежались по разным сторонам. Так, исследование поведения волков на острове Великого Медведя. Страница дневника с пятнами крови. Часть оторвана. Ошибкой а, наверное, была ошибка приезжать сюда. Промежуточный отчет администрации черного камня был неполным. Это животное явно, явно пережило серьезную травму или долго голодало, чтобы проявить такой степени аберрантное хищное поведение. Я хочу предложить усыпить волка, чипировать и перевести в другое место, чтобы дать ему шанс на выживание. Черный камень... Позвал меня сюда из добрых побуждений, я должен дать им другой вариант, кроме убийства. Это удивительное существо, достойное изучения. Это необычный... И тут его сожрали. Ну, короче, мы забираем, да. Ну, и это что? Это все? Я вот ради... я ради тебя ходила, я ради тебя лосем и медведем дралась. Еще тут со стаи волков. И ты мне даже пожрать ничего не дашь, да? Вот такой-то, значит, тру труп, да, друг? Такой-то, значит, труп, друг. Я вам сейчас там поручу! Так, ну, смотрите, он тут от отогреваться хоть начал? Раз он начал тут отогреваться, я могу предложить вот тут вот сейчас затрыхну Кстати, пока мы не... Пока ночь еще не до конца наступила, мы можем... Или лучше с утра нам натопить снег, да? Лучше с утра нам развести костер и натопить нормальный снегу, Да. Так и поступим. А так мы пока часиков на 12. Я надеюсь, на этот раз дрыханем. Мы спугнули агрессивного вашего волка. Никакой не агрессивный, нормальный, обычный волк. Волк как волк, ничего интересного. Риск переохлаждения. Какой нахрен риск переохлаждения? У меня все хорошо. А вот банка. Кстати, у нас же есть банк. А что у нас сейчас? Заткнись. А, ну у нас только поднимается солнышко. Нормально. Сейчас самое время, чтобы разводить костры. Давай. А Что-то он какой-то большой не показалось, нет? Так, давайте вот так вот. вот. А, смотрите. Кстати, кедровые дрова. Шансы на успех 75%. Если мы берем еловые дрова, 60%. Если мы берем просто какую-то древесину, 55%. То есть кедровые дрова очень хорошо для разжигания. Но они, кстати, горят час. А еловые дрова, хоть и меньше шанса на успех, но они, кстати, дольше горят. Ну, практически полтора часа. Ну, давайте разжигаем. Нам, в принципе, много огня не надо. Долго. Много-долго не надо ничего этого. Мы можем, кстати, сейчас э, попробовать ободрать оленя. Вот это вот, которое у нас лежит замороженный. При помощи топора, кстати. Чё бы и нет. Так, убери, пожалуйста, свой лук. Так, готовить. Оленину положим. Э, воду надо... Ух Ох, только сколько у нас банок тупых. Тупых, пустых. Так, воду готовить. Сейчас, пока оно там... Ладно. Пока темно. Темно и там как-то не очень. Ой, вода! Вода, вода! Блять! А -а -а! Забираем. Вода. Хорошо. Готовить. Так, и... опять тоже воду ставим. Kristoff да. А! Все плохо. Капуста, -да. капуста, -да. капуста. -да. Ладно, ладно. Сейчас все будет хорошо. Подождите, подождите. Тут должно быть много-много палок. Ты кто? Это что за Топор, топор. Давай, давай, давай. Руби эту тварь, руби эту скотину, руби эту тварь. Ты только недавно меня боялся, падла. Что ж такое? Жри таблет, я спокойно. Я спокойно. У меня все под контролем. А -а -а -а -а! Пошел вон. Пошел вон, скотина лохматая. Ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, Замолкни, пожалуйста У нас тут маленькая проблема Так, тихо Блин, нам нужно что-то порвать Что бы нам порвать, господи? Где одежда твоя? Меня сидят. Надо было руку, надо было руку. Лечить руку надо было. Твою мать. Need some first aid. Замолкни, пожалуйста. Этот волк не дает пиз То он, блин, испугался, убежал. То теперь он ни хера не боится. Я искала этот самый. Вот этот вот. А. Вот эту как, потому что он дает здесь и ткань. Ага. Отлично. Ну хотя бы здесь. Ну хотя бы тут. Хорошо. Хо хотя бы на этом спасибо. Так. Что мы тут делали? Мы э -э, раскидывали мешок. Вот так вот. А Нам нужно порвать шапку. Порвать шапку. Порвать шапку, твою мать, где эта шапка гребаная. Так, э -э, собрать. Пока есть возможность. Так, так, так, так. Порвать джинсы. Пока есть возможность, надо этим заняться. Так, вот это тоже порвать. Ага, вылечен риск переохлаждения. Так, и вот это вот, да? Собрать. Утром, короче, будем заниматься ремонтом. Одежды. А, главное, потом... Блин, шапка 15% осталась. Думаешь, что? Парень лохматый. Ну, давай, 12 часиков храпанем. Пожалуйста, нормально, давай. Нормально, нормально, нормально. Пожалуйста, нормально. Вот, замечательно. Так, пожрать. Ешь это. Так, воду надо попить. Воду, воду, воду, воду, воду, воду, воду. Вот. Пей. Чуть-чуть, чуть-чуть попить. Чуть-чуть поесть. Так, развести костер. Кедровый, да, кедровый, кедровый, кедровый. Разжигаем кедровыми дровами. Шикуем сегодня. Докидываем еще дровишек туда. Come on. Come on. Ну давай. В смысле ты дебил? Сука, я тебя слышу, падла. Нам придется, блин, идти за... Да. Ну давай, скотина. Ну давай. Ну давай, падла да ты иди нахрен, нет! Пошел, Я выстрелила, я успела Иди в жопу Из на идешь... да да да да да да нет! Лохматая эта тварь Где палки тут были Суки, где палки Спасибо Спасибо, мать Пашу! Не да мне тут Твою мать, ну как так-то? Из утра на. Шапку мне, конечно, сожрал, скотина. Что как как-то через жопу, блин? Костер не развел, блин. Козлина. Бесишь меня, ты, Маккенди, бесишь, не могу. Волка не попал, блин. Давай, внимаем боль, заматываемся, давай. Шея, надо же. Так, э, вот это вот нам еще использовать надо вот сюда вот. А на, на, на шею что? По по повязку тоже надо накладывать, да? Да? Да, повязка. Так, это мы уже Он все взяли. А, еще ходи со сломанными ребрами, блин. Конечно, шапку сожрали, суки лохматые твари, блять. А я другую шапку уже порвала себе. Напишу не напишу не напишу, не напишу, не напишу, Пись, она мне, не чувствую мои руки. Хоть хидровые дрова не извел, хоть на этом спасибо. Пол игры, блин. Ты как бы всю серию искали. Проход к волку, блин. Всю серию разводим костер, блин, ходим с одной стрелой теперь. ты, Козлина. Бесишь меня. Давай вот так вот хотя бы накинем. Так, готовить. Давай оленину свою готовь. Да мы натопим воды. Давай. И ждем воду. Первым делом ждем воду. Ты чё охренел? А! А! А! Подожди, подожди через сознание! Ай, пофиг! Ай, пофиг! Дохнем и дохнем! Пофиг! Пофиг! Вот, вот это сейчас третья попытка, она должна быть Самая такая, да! Так, ну пока нас, Волк испугался кстати! Пока он испугался, пока он куда-то там убежал. Ага. Ну давай, сука. Да иди, ты на иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, нажала! Стрела! Где стрела? Стрелы нету! Да! Спасибо всем за то, что вы были со мной. В этом ужасе. За то, что смотрели меня. И весь этот ужас. Оставляйте свои комментарии. Давайте как-нибудь безликативно попробуем обойтись. Ставьте лайки. Пожалуйста. Чтобы... Вот это вот мне было, было проще пережить весь этот ужас. А, и всем спасибо. Всем пока-пока.